Да почему вы без разрешения садитесь? Видите, есть такая китайская поговорка. Стоять лучше, чем ходить, сидеть лучше, чем стоять, а всего лучше лежать. Ну, вы представляете, кем я могу быть? Ну и кем? Кем-нибудь вроде маршала Геринга? Вроде кого? Маршал Гиринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галлия, где мне пришлось работать конструктором. Ну, конечно, тамшние генералы на цыпочках вокруг бегали. А мне-то он был мало малоинтересен. Он потоптался, потоптался, поглядел, да и вышел в соседнюю комнату. Ну, так что же вы не видите между нами разницы между вами или между нами? Между нами вижу отлично. Я вам нужен, а вы мне нет. Слушайте, заключенные. Если я с вами мягко, так вы не забывайте. Если вы со мной грубо. Я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Это вы на своих халуев кричите, генералов и полковников. У них много чего есть в этой жизни, им есть чего терять. Сколько надо, и вас да. заставим. Ошибаетесь, гражданин министр. У меня ничего нет, ничего. Вам этого не понять. Жену и ребенка моих вы не достанете. Их бомба взяла. Родители мои давно умерли. Имущество всего у меня на этой земле вот этот платок. А комбинезон и белье под ним уже казенные. Свободу у меня отняли давно. И не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25. И на каторге я уже был, и в номерах ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить? Чего лишить? Инженерной работы, так вы от этого потеряете больше. Я закурю.